шашлычки что еще нужно для счастья это не то что у вас там в городе цвета можно сходить просто знаешь когда -то вообще -то попозже позже. на Это все лишь.